Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Сегодня мы с вами поговорим про универсальный белоягодный сорт при Балтийской селекции Супагу. И сегодня я немного нарушу привычную хронологию. Поскольку у нас Супага была пересажена в другое место, то начнем мы с вами с 2019 года и закончим 2021. Здесь у нас Супага. Вот такие выдает очень красивые грозди. Супага сорт универсальный. Немножко шкурка снимается мешочком, но это абсолютно не мешает никак поеданию ягоды, ну а для вина шикарный сорт. А Характерная особенность, ну вот здесь вот на солнышке ягодки немножко желтовато, но абсолютно готов. Если мы посмотрим вот здесь, ягода кажется зеленой, и из-за этого кажется, что виноград еще не зрелый, но на самом деле он полностью готов, он хороший, сладкий, вкусный и ароматный. Что касается вкусовых качеств, ну, как только не называют этот вкус. Какая-то смесь фруктовых ароматов, кто-то называет этот аромат земляничным, кто-то ананасным, ну, мне кажется, наверное, это больше все-таки к ананасному аромату. В любом случае, сорт очень ароматный, и очень приятный на вкус. Обладает хорошей силой роста, можно использовать и в качестве беседочной культуры, но я всегда говорю о том, что если вы хотите использовать виноград в качестве, такой вот беседки, то все равно помните о формировках для того, чтобы получить и урожай и какую-то живую изгородь иначе получите только живую изгородь, ну а урожай как повезет сорт характерен тем, что зеленый цвет у нее остается даже в полном созревании грузди рыхлые, поэтому они не трещат, не загниваются. Ну, конечно, что касается устойчивости к заболеваниям, тут никаких проблем никогда не возникает. Точно так же, как и с возреванием лозы. Никогда здесь урожаем не нормируем, немножко идет весенняя нормировка побегами. Куст всегда прекрасно тянет любую нагрузку. В этом году урожайчик скромный, но дело в том, что со старым кустом мы расстались, там ему было не место, и посадили новый кустик в другое место. Поэтому он пока молоденький показывать не слишком хорошие результаты. То есть ну, тут и ягодка должна быть крупнее, и гроздочка тоже крупнее. Ну, сказалось много, много факторов в этом году. Значит, норма созревает. Начало сентября обычно не трещит, все с ней хорошо, но в этом году из-за обильных дождей был единичный треск ягод. Но даже я ничего не убирала, не вырезала. Где-то вот ягодка, вот, даже покажу. Вот так вот подгнило, никого больше не заразило. Эту ягодку мы выкинем. Ну и все. То есть, по плотности гроздочки могут быть вот такие и еще плотнее. Сахар обычно набирает около 20. Я ее использую в вине. И в качестве резюме Супага очень простой сорт как выращивание, так и виноделий. Несмотря на то, что это белая ягода, ее очень легко винифицировать. Из нее очень легко делать вино. Суслы из супаги прекрасно осветляются, мало подвержены окислению. Вообще с окислением белоягодных прибалтов я не сталкивалась. Отдельно вино из супаги пока не делала. Делала в смеси супага Вардова и Значит, вот это вино, это смесь супага Вардова и но дело в том, что оно было сделано не по белой технологии, а по красной. То есть оно выдерживалось несколько дней на мезге, по-моему, около пяти. И уже только потом снималось с мезги и дображивала под затвором. Значит, вот это Вардова Супага Селэ. Ну, Вардова Супага Селэ вообще без каких-либо обработок. Цвет мы видим, да. Несмотря на то, что это, в общем-то, скажем так, оранжевое вино без каких-либо добавок и, мало того, еще и перемерзшее на балконе. Никакого окисления здесь не произошло имеется легкий запах свежего винограда а во вкусе вкус освежающим при том что я тоже не корректировал никакими сахарами ни кислотами ничем абсолютно легкая кислинка присутствует именно такая приятно освежающее вино выброжено насухо то есть никаких остаточных сахаров там нету и во вкусе у него какие-то такие приятные пряные ноты в более раннем виде там прослеживались нотки ананаса. Сейчас конкретно в этом образце я ноток ананаса не чувствую. Но напомню, что это все перемерзало. То есть вино прошло через то, через что оно не должно было проходить. Тем не менее оно вкусное, оно оригинальное. У него есть вот ну, запах, повторюсь, свежего винограда а во вкусе какие-то пряности. Вот, кстати, знаете, пока рассказывал про Антони Великий, вот прибалты постояли, и теперь у них пошел запах ананаса. Такое бывает. Что касается высокоароматичных прибалтийских сортов, то вино из них, оно может быть очень ароматным, но это вино с характером. Иногда ты его открываешь и думаешь, что вообще происходит, где где вся эта палитра запахов, палитра вкусов и всего остального, ее вдруг не оказывается, но стоит ему немножко постоять на воздухе, немножко подумать, поразмыслить, и оно раскрывается.